Здравствуйте! Сегодня мы разберем еще одно предложение и поучимся находить грамматическую основу, средства связи и расставлять правильно знаки препинаний. Для разбора сегодня я предлагаю вам строки Марины Цветаевой. Как мог променять ты любимых зверей? В свой лес, где цветет небылица. На мир экипажей, трамваев, дверей, на дружески скучные лица. Определив, какое предложение по цели высказывания? Наверное, вы все заметили, что оно содержит вопрос. Как мог променять ты любимых зверей в свой лес, где цветет небылица? На мир экипажей, трамваев, дверей. На дружески скучные лица. На конце предложения мы поставим вопросительный знак. Поскольку предложение содержит вопрос, оно вопросительное. По интонации предложение не невосклицательное. Оно произносится спокойно. Предложение простое или сложное. Давайте проверим. Итак, найдем грамматическую основу. Ты мог променять первая основа, вторая основа цветет лица. Первая часть предложения. Как мог променять ты любимых зверей? В свой лес на мир экипажей, трамваев, дверей, на дружески скучные лица. Внутри этого главного предложения находится предаточное предложение. Свой лес, лес какой, где цветет небылица. Это предложение интересно тем, что в нем придаточное предложение присоединяется не ко всему главному предложению, а к одному слову лес. Еще раз задам вопрос: лес какой? Где цветет небылица? В данном случае средством связи будет союзное слово или союз, мы можем подумать об этом, средством связи будет слово где. Если на него падает логическое ударение, это союз. Союзное слово, простите. Если на него не падает логическое ударение, то в этом случае это союз. Еще раз произнесем предложение и попробуем выяснить: все-таки союз или союзное слово. Это не важно для постановки знака препинания, но это важно с точки зрения интонации. Как мог променять ты любимых зверей? Свой лес, где цветет небылица, на мир экипажей, трамваев, дверей, на дружески скучные лица. Я думаю, вы заметили, что особые... Интонации мы слово «где» не выделяли. Следовательно, это союз. Но вообще говоря, если у нас определительное, предаточное, оно присоединяется, как правило, с помощью союзного слова. И поэтому все-таки мне кажется, что слово «где», несмотря на то, что вот вроде бы мы произнесли его спокойно, тем не менее, оно будет союзным словом. Как это можно выяснить? Выяснить можно следующим образом. Попробуем заменить слово "где" словом "который". Свой лес, в котором цветет небылица. Вот и все. Раз мы заменили слово "где" словом "который", значит, это все-таки союзное слово, несмотря на то, что на вот такого сильного явного акцента мы не наблюдали с вами. Чем еще интересно это предложение? Оно интересно большим количеством однородных членов. Как мог променять ты любимых зверей, свой лес, два однородных дополнения – зверей, лес. И следующие однородные члены. На что променять? На мир экипажей, трамваев, дверей на лица. какие дружески скучные. Таким образом, в этом предложении мы ставим запятые при однородных членах. Мы можем сказать, что придаточное предложение, где цветет небелица, у нас ничем не осложнено, в нем только основа, оно нераспространенное, полное, ничем не осложненное, но зато главная часть, осложнена большим количеством однородных членов. Мы можем посчитать даже, сколько их. И у нас здесь так сделано, что, кажется, здесь даже два ряда однородных членов. Давайте посмотрим. Для этого зададим вопрос. Променять что? Зверей. Лес. А далее у нас идут следующие однородные члены – Лес какой, где цветет небылица. Променять что зверей, на что на мир экипажей, трамваев, дверей, на дружеские, скучные лица. Действительно, я правильно определила. Здесь два ряда однородных членов. Первый ряд – это слова «зверей» и «лес». И второй ряд – мир экипажей, трамваев, дверей, дружеские, скучные лица. Эти два ряда однородных членов у нас отделены друг от друга предаточным предложением. Структура этого предложения необычна, интересно. Оно написано стихами, и, безусловно, оно такое немножко волшебное, потому что речь в нем идет о том, что невозможно променять волшебство на скучный мир, человеческий мир. И в данном случае, в этом стихотворении Марина Цветаева говорит своему адресату, немножко упрекая его, как это он мог применять лес и зверей, мир волшебства, мир небылиц на мир обыкновенной городской жизни. Я советую вам как можно больше разбирать предложений для того, чтобы вам было легко понять смысл предложения, расставить правильно знаки препинания. Всего хорошего, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего, до свидания.